Офигеть, Рональдо. Рональдо в Беларуси. А Андрюха, это я, ты че? А, блин. Ну, ты еще. Это я так просто купил футбол. Чего ты? Ладно, пойду дальше. Месси, чё? Ребята, что? Да ты че, Андрюха, это я. Да, блин. Я-то думал, Месси встретил. Офигеть. Месси и Рональдо. Да, братан. А кто из вас круче? Скинемся? Да. Да? Ну давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Так знал. Доброе время суток, дорогие друзья. С вами Чипс-Рональдо андрей Дихея и максим Леональд Мейси. И мы не просто так в форму. Как вы поняли по нашему такому смешному юмористическому ролику? В начале мы выясним, кто из нас круче: Мейси или Рональд. У нас будет четыре челленджа, которые мы подобрали как э, где и Мэйси лучше, где и Рональдо. Ну и конечно на ворота будет стоять самый крутой галкипер в истории футбола, ну не совсем в истории футбола, но нынешнего футбола это Андрей Тередикин. Да. Ну, ребята, я предлагаю начать. Погнали, парни. Погнали. Поехали. Первое задание – это кросс-бар. Две попытки, два мяча. Кто первый попадает и больше попадает, тот и выигрывает. Погнали? Погнали. Первый начинает Месси. Моя очередь. Я смотрю, конечно, я ж Рональдо. Я смотрю канал Чипс, и я знаю, что у него крутая музыка играет, поэтому поменять музычку. Ну почти. В первом челлендже победил Кристиано Рональдо. Сейчас второй у нас челлендж Это пенальти Опять пенальти, две попытки голкипер И я надеюсь, что Рональдо опять выиграет да? Поехали, погнали Еще один. Шой. Ну как вы знаете, уже второй челлендж прошел и побеждает. Ну как побеждает? Лидирует. Кристиану Рональдо 2-0 пока что. 2-0 Кристиану Рональду Но у Мэйси есть еще шансы? Да, Мэйси? Сейчас я отыграю. Погнали. До пенальти забивать. Не спорю, Мэйси лучше штрафных. Как никак он в Ла Лиге забил 6 мечей. 6 мечей. Как тебе это удается, Месси? поэтому я думаю, бесспорно мы отдадим бал Мэйси, потому что, и правда, Мэйси лучший в штрафных, я думаю, здесь никто не будет спорить. То есть получается, третье челленджа, побеждаешь ты? Да. Теперь мы переходим к следующему челленджу. Ну, теперь, конечно, Рональдо придется столкнуться с тем, что получается с любого угла. Бород. У Мэйси это понятно, у Мэйси подкрутка хорошая, а у Рональда лучше на колбол. Ну, поэтому сейчас мы столкнемся, кто лучше. И я предлагаю начать мне первым. Как на это смотришь. Давай начинай. Все тогда. Мистер Си начинает первый. Погнали. Ох, oh. yeah, oh, близко было, близко. Почти, Леонель, мой забил почти да ё-моё Так, так, так, подождите. Хорош. Хорош, мышцы, ну ты, конечно. Это... подождите, подождите, подождите. Ну что, ничья? Ничья. Так, мы не решили, кто это смотрит. Ну, оба лучше, да? Красовый розовый подряд. А, Обожайте, парень. Боевой схватке Леонардо Мейси и Рональдо объявляется Андрей Грель Чередыхе. Ничья, ребята. Ничья. То есть оба два этих легендарных игрока лучших. Ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Конечно же, с вами была Мна, либо нам, не вам, а нам. Да. И, конечно же, инстаграмы вы можете прочитать. Например, мой вот здесь. Мой а вот тут вот. А мой вот тут? Да. Так что, ребят, тоже переходите. Все нужные ссылочки, как всегда, в описании. Ну, а с вами был Чипс. Андрюха. И Максим. Леонель а? Месси. Всем до новых встреч, ребята. Всем пока.